Здравствуйте, в этом уроке рассмотрим эффект скрытия части изображения. Данный эффект в основном применяется для скрытия лица человека, чтобы его не могли узнать, или других частей тела. Давайте добавим данный эффект на клип. Для этого щелкните правой кнопкой мыши по нему и из меню выберите раздел «Добавить видеоэффект», пункт «Обскур». На стойке эффектов появился красный квадратик, который вы можете переместить на закрываемую область. Помимо всего прочего, вы можете увеличить размер области скрытия и величину размытости. Если скрываемая часть перемещается, то разрежьте клип на несколько частей, в которых происходит передвижение объекта. После чего настройте местоположение красного квадратика. На этом урок завершен. Спасибо за внимание.